94 -го года. Ну, очки начала носить прямо с первого класса. И каждый год все время на диоптрина увеличивали меня. Ну как, я ребенок лучше видно, лучше. И дошла уже вот до минус 10. Ну, 8 лет проработала в библиотеке, я вот надела очки уже в минус 15. Это на правый глаз, а левый мне вообще коррекции не давал. Там минус 24 коррекции не давал. Я уже одинаковые линзы просто ношу, чтобы красницы не было. И вот начала капать вот эти капли на три недели. Во-первых, я стала различать в темноте номер транспорта и какая остановка. Хоть близко вот так будет, но я уже могу не людей спрашивать, какой номер подошел, а сама разглядеть. И какая остановка. Вот даже едешь в маршрут, и вот там не видно, какая остановка, столько заморозки. Сейчас я могу это разглядеть. Ну и вот, а левый глаз, я еще вот так закрою его, Цент, по центру я светофор не вижу, лица я еще не вижу вашего. Ну, по крайней мере, вот когда у нас был праздник, я не видела. А сейчас, мне кажется, уже что-то какие-то пятнышки проглядывают. И вот у меня на левом глазу, вот так, как правильно называется, не знаю, ну как пазлы, черная, черная пазла. Был. Сейчас, мне кажется, он светлеет, серый становится и по краям уже я больше стала разглядывать. Я не могу сказать, что я вижу хорошо, но по крайней мере уже вот как то до просветы, вот сейчас я закрыла правый глаз, уже вот я могу различить, что-то белое на столе лежит, ну и вот догадаться вот сейчас просто, что это там ручка лежит, а так, ну палочка какая-то вот темная. Ну я очень надеюсь, что я как-то... Стопроцентному зрению, конечно, я еще не верю в это, но хотя бы чтобы восстановить вот эти свои минус 10, которые я уже ношу лет 40 точно. Ну, И у меня даже вот рассказываю слез на глаза, потому что ну, такие результаты, я уж приготовилась сосем отслепнуть, а тут вдруг писать тоже начинаю. Пришу по привычке близко, начала думаю, капли капаю, хуже стала видеть. А вот, оказывается, надо отодвигаться уже, чтобы разглядеть, чтобы у меня видно было, что там... Спасибо. Ну, город Екатеринбург, Ольга, Пусть Кузьмин, Майд. Пусть Минбай. в офиге тегтяшку. Ну ладно, ты наша, все равно наша.